всех заблудших, которые одержимы недугом пьянства, блудной страсти, азартных игр и вот других пристрастий. Сегодня я познакомлю вас с ЖТН, этого удивительного святого, а также и еще со святой праведной Аглаидой, которой память тоже в этот день отмечается. В Риме проживала женщина по имени Аглаида. Ее отец Акакий, был некогда начальником города. Молодая и красивая, обладавшая несметными богатствами, доставшимися по наследству от родителей, Аглаида вела жизнь свободную, без законного мужа, пребывая в прелюбодеянии и грехах. Она имела верного раба, который управлял домом и всеми имениями, который был молод и красив. Звали его Ванифатий а Глорида жила с ним в незаконной связи, то есть без брака. Да, не все с юных лет бывают блаженны и праведны, а имели, подобно другим, растленное тело. Но истинным покаянием, добрые в себе перемены и великими добродетелями прославились они своей святостью. Так и святой Ванифатий служил греху, а потом стал исповедником, доблестным подвижником и славным страдальцем за Христа. Ванифати и Аглоиды жили, конечно, во грехе, но сами по себе были людьми не злыми. Они жили так, как жили вокруг многие их родные, знакомые, друзья. Сердце у них от природы было доброе. Известно было, что Ванифатий и аглоиды щедро подавали милостыню всем нуждающимся. И о них, в общем-то, в целом, как о людях, было доброе мнение. Хотя связь их осуждалась даже римлянами, потому что Ванифатий был раб. По римским законам это было живое орудие труда, то есть он не считался даже человеком. Хотя был, конечно, исполнительным рабом, во всем слушался свою хозяйку Аглоиду честно вел хозяйственные дела, никогда не воровал. Да, это всеми признавалось, однако все-таки он был раб. А Аглаида – это свободная римлянка. И поэтому, когда эти люди любили друг друга, жили вот в открытую, это вызывало осуждение даже у римлян. Время, в которое жили в и Аглаида, было очень сложным. Это было время правления Диоклетиана, когда повсюду мученики за Христа отдавали свои жизни. Росла и крепла христианская церковь. Те, кто веровал в Христа, открыто исповедовали свою веру и предавались злым диалектилианам и другими его соправителями на самые страшные мучения. Конечно, язычников восхищало такое мужество вот этих мучеников за Христа. И очень многие из них задавались вопросом, что же это за вера такая, за которую не жалко даже жизни. И начинали знакомиться с этим учением. Среди таких язычников, кто просто познакомился с этим учением, были и Ванифати и Аглаида. Они узнали, кто такой Христос, познакомились с евангельской истиной и сердцем почувствовали, что... То, как они живут, это незаконно и плохо. А вот та истина, но за которую можно и умереть. И они подумали, что им хотелось бы исправиться. Но они считали себя даже недостойными и думать об этом. Хотя и друзья им посоветовали, что неплохо бы иметь мощи мучеников. Если у них в доме будут мощи вот, мучеников за Христа, значит, в их доме будет счастье. Вот так вот язычники относились к мощам мучеников. То есть, может быть, по-язычески, то есть для них это были амулеты, но все-таки где-то в глубине души они были недалеки от истины. Итак, и Ванифати и Англоиды решили, чтобы в их доме должны быть мощи мучеников. И вот они стали много молиться, особенно Ванифатий, он просил Господа, чтобы тот избавил его от дьявольских козней и помог сделаться господином над своими страстями. И Господь не презирал раба своего, не попустил еще более погрязнуть в нечистоте греховной, но благоизволил устроить так, что его нечистые дела были омыты пролитием крови, и через это душа сделалась как бы царской багреницей, уинчалась линцом мученическим. И как же это произошло? Однажды Аглаида позвала к себе своего верного раба и друга и сказала, «Ты сам знаешь брат о Христе», то есть она уже назвала его братом о Христе, «многими грехами осквернены мы, совсем не заботились о будущей жизни и спасении. Как же мы предстанем на страшный суд Божий? на котором должны по своим делам быть осуждены на тяжкие мучения. Но от одного благочестивого мужа я слышала, что если кто имеет у себя мощи мучеников Христовых и чтит их, тот получает помощь на пути ко спасению. И в доме того грех не умножается. Он даже может достигнуть того вечного блаженства, какого сподобились святые мученики. Говорят, теперь многие совершают подвиги за Христа, и, отдавая тела свои на мучение, получают мученические венцы. Послужи мне. Наступило время показать тебе, действительно ли ты имеешь любовь ко мне. Скорее ступай в те страны, где воздвигнуто гонение на христиан. И постарайся принести мне мощь одного из святых мучеников, чтобы с честью положить их у себя и построить храм тому мученику, всегда иметь его своим хранителем, защитником и постоянным ходатаем. Перед Богом. Аделаида искренне верила, что если у нее будет мощь мучеников, тогда вот эта непростая ситуация с Ванифатием как-то решится. Она действительно была очень сложной. Ванифатия и Аглаида любили друг друга, но пожениться по римским законам, естественно, не могли. Не могла свободная женщина выйти замуж за раба. А что делать в такой ситуации, они не знали, расстаться тоже не могли. И вот они думали, что если у них будут мощи мучеников, значит Господь им поможет и эту ситуацию решить. Выслушав Аглаиду, Ванифати с радостью согласился на ее предложение и выразил полную готовность отправиться в путь. Госпожа дала ему много золота, потому что без него нельзя было взять тела пострадавшего за Христа. Нечестивые мучители, в виде сильной любовь и усердие христиан к мощам, не отдавали их даром, но продавали по дорогой цене, и таким образом приобретали себе большие состояния. Ванифатий взял у своей госпожи много золота. Часть на выкуп мощей, а часть на раздачу нищим. Приготовил много различных благовоний, полотна и всего, что необходимо было для обвития честных тел. Взяв с собой рабов, помощников и коней, он собрался в путь. Выходя из дома, смеясь, сказал своей госпоже, «А что будет, если я не найду тело мученика, и мое тело, замученное за Христа, принесут тебе? Примешь ли его с честью?» Ванифатий вот. это сказал вдруг неожиданно, он решил, что ему в голову пришла шутка такая. Но потом его слова оказались пророческими. Аглоида, рассмеявшись, назвала его пьяницей и грешником. И укоряя сказала, «Ныне время, брат мой, не для глумления». А для благоговения тебе следует в пути тщательно хранить себя от всякого бесчинства и глумления. Святое дело должно, должно совершать честно и благочинно, и в пути тебе пребывать в смирении и воздержании. Помни, что ты собираешься служить святым мощам. Мы недостойны не только коснуться их, но даже и взглянуть на них. Иди с миром, Бог же за нас кровь свою проливший». Да простит грехи наши, пошлет тебе ангела своего и направит тебя. То есть Аглаида даже не думала, что они такие грешники могут как-то стать святыми. Потому что фактически Ванифатий свои как бы, шутки изъявил как бы, внутреннее желание, пусть неосознанное, тоже стать мучеником. Вот Аглоида указала указал ему, что это недостойная шутка. Потому что как же может грешник быть мучеником? То есть такие представления, на первый взгляд, вот у них были. Ванифатий принял к сердцу приказание своей госпожи и отправился в дорогу. Размышляя о том, к чему он должен будет прикасаться своими оскверненными руками, Ванифатий стал сокрушаться о прежних грехах и решил поститься. Не есть мясо, не пить вина а усердно и часто молиться, чтобы обрести страх Божий. Страх же – отец внимания, а внимание – матерь внутреннего покоя, от которого рождается начало и корень покаяния. Так Вальнефатий обрел в себе корень покаяния, начав со страха Божия, внимание к себе и непрестанных молитв стижал желание к совершенному житию. Вот с такими благочестивыми мыслями души Ванифатий достиг Малой Азии и вошел в знаменитый киликийский город Тарс. В нем при императоре Диоклетиане и соправителе его Максимиане было жестокое гонение на христиан. Верующие подвергались тяжким мучениям. Оставив рабов в гостинице, Ванифатий повелил им отдохнуть, а сам тотчас же пошел смотреть на страдания мучеников, о которых слышал раньше. В Анифате увидел множество народа, собравшегося посмотреть на мучения христиан. Всем им была вменена лишь одна вина – христианская вера и благочестивая жизнь. Но муки на них были налагаемы разные. Один висел вниз головой, а на земле под ним был разведен огонь. Другой крестообразно привязан к четырем столбам. Иной лежал перепиленный пилой. И учителя строгали острыми орудиями или выкалывали глаза. Другому отсекали части тела. И надевали на кол и, подняв от земли, утверждали кол в земле. Так что он проходил ему до шеи. У кого-то были сломаны кости, у кого-то руки и ноги были отсечены, и он подобно клубку катался по земле. Но на всех лицах была видна духовная радость, поскольку, перенося нестерпимые для человека мучения, все они укреплялись благодатью Божией. Блаженный Ванифатий со вниманием смотрел, удивляясь мужественному терпению мучеников, желая себе такого же венца. Потом, исполнившись божественной ревности и стоя посреди того места, начал обнимать всех явивших себя мучениками, которых был уже человек двадцать, и громко воскликнул. «Велик Бог христианский! Велик Он, ибо помогает рабам своим и укрепляет их в столь великих муках». Произнеся это, он стал лобзать мучеников и с любовью целовать им их ноги. Обнимая, он прижимал их к груди, называя блаженными, потому что, претерпев мужественно кратковременные муки, они тотчас получат вечный покой, отраду и бесконечную радость. Ванифатий молился о себе, чтобы ему подражать мученикам в таком же подвиге, и стать причастником венца, который они получают от подвига положника Христа. Весь народ устремил свои взоры на него, особенно судья, который мучил святых страдальцев. Он приказал схватить его и привести к себе, спрашивая, кто ты? «Христианин», — отвечал святой. Но судья хотел знать его имя и происхождение. Святой сказал... Первое и самое любимое мое имя – христианин. Пришел же я сюда из Рима. А если хочешь узнать имя, которое мне дано от родителей, меня зовут Ванифатия. Итак, Ванифатий, сказал судья, приступи к нашим богам, пока я не растерзал твоей плоти и костей. Умилостиви их, принеси им жертву. Тогда ты удостоишься многих благ, получишь много даров, «И избавишься от грозящих тебе мук». В ответ на это Ванифати сказал, «Не следовало мне даже и отвечать на твои слова, но я снова скажу то, что уже много раз повторял. Я христианин, и только это ты услышишь от меня. А если не желаешь слышать этого, то делай со мной что тебе угодно». Как Ванифати произнес это, судья приказал раздеть его повесить вверх ногами и бить до изнеможения. И святого били так сильно, что от его тела отпадали целые куски мяса и обнажались кости. Он, не чувствуя страданий и не заботясь о получаемых ранах, устремлял свои глаза на святых мучеников, видя в их страданиях пример для себя, и утешаясь тем, что удостоился вместе с ними страдать за Христа. Потом мучитель повелел немного ослабить муки, и сказал, Ванифати, это начало мучения, пусть послужит указанию, что тебе лучше избрать. Ты испытал нестерпимое страдания, Образумься же и принеси жертву, а то немедленно подвергнешься еще более лютым страданиям. «Зачем повелеваешь мне непристойные, о безумный?» — возразил святой. «Я не могу и слышать о твоих богах, а ты повелеваешь принести жертву им». Судья в сильном гневе повелел вонзить ему острые иглы под ногти на руках и ногах. Но святой, возведя очи и ум к небу, все сносил терпеливо. Судья придумал новое мучение, повелел растопить олово и влить в рот святому. Когда олова растоплялась, святой, воздев к небу руки свои, взмолился Господи Боже мой, Иисусе Христе, укрепивший меня в перенесенных муках! Прибуди и ныне со мной, облегчи мои страдания. Ты единственное мое утешение. Даруй же мне явное знамение того, что ты поможешь победить мне, сатану, и этого неправедного судью. Ради тебя, как сам ты знаешь, я страдаю. Помолившись, Ванифати обратился и к святым мученикам с просьбой, чтобы они своими молитвами помогли ему претерпеть страшную муку. Мучители, приступив к нему, открыли его рот железными орудиями и влили олова в горло, но и причинили вреда святому. Присутствующие при мучениях, увидев такую жестокость, содрогнулись и воскликнули «Велик Бог христианский! Велик есть Царь Христос! Веруем в Тебя, Господи!» Все обратились к идольскому капищу, желая уничтожить его но судью же громко негодовали и кидали в него камнями, намереваясь убить. Бросив судейское место, судья со стыдом убежал в свой дом, а Ванифатия повелел держать под стражей. Утром, когда волнение утихло и народное восстание приостановилось, судья занял свое место и, призвав Ванифатия, стал хулить имя Христова, глумиться над тем, как распят был Христос. Святой же, терпя, не терпя хуленей на Господа своего, сказал много обидных для слуха судьи слов, ругая бездушных богов и обличая ослепление и безумие поклоняющихся им. Тем самым он еще больше разгневал судью, который повелел растопить котел смолы и бросить в него святого мученика. Но Господь не оставил своего раба. Внезапно сошел с неба ангел и оросил мученика. Когда же смокла вытекла, то вокруг образовалось сильное пламя, которое попалило многих стоявших рядом нечестивых язычников. Святой же вышел здоровым, не получив от смолы и огня никакого вреда. Мучитель видел силу Христову, испугался, как бы ему самому не пострадать, и повелел тотчас усечь Ванифатия мечом. Воины, взяв мученика, повели его на казнь. Святой же, спросив некоторое время для молитвы, обратился лицом к востоку и стал молиться. «Господи, Господи Боже, сподоби меня милости Твоей и буди мне помощником, чтобы враг за мои грехи, безумно содеянные, не преградил пути к небу. Но прими с миром мою душу и всели меня вместе со святыми мучениками, пролившими за Тебя кровь и сохранившими веру до конца. Стадо же, приобретенное Твоей честной кровью, людей Твоих, Христе, близких мне, «Избавь от всякого нечисти и языческого заблуждения, ибо ты благословен и пребываешь в обеке». В это время он в первую очередь думал об Аглаиде. Помолившись так, Ванифатий преклонил голову под меч и был усечен. От раны его истекла кровь вместе с молоком. Неверные, в виде это чудо, обратились ко Христу. Их было 550 человек. Такова была кончина святого Ванифате, который, отправляясь в путь, предсказал, смеясь своей госпоже то, что, что позже доказал на деле. Между тем друзья Ванифатия и рабы Аглоиды, пришедшие с ним, не зная ничего о случившемся, сидели в гостинице в томительном ожидании. Прошел один день, другой, а Ванифатия все не было. О нем стали дурно отзываться, предполагая, что он где-то пьяный проводит время с блудницами. Вот говорили, смеясь, как наш Ванифатий пришел за святыми мощами. Но он не возвращался и в следующую ночь. И на третий день друзья стали искать его по всему городу. Случайно, или лучше сказать по божьему усмотрению, они встретили одного человека, оказавшегося братом начальника тюрем и делопроизводителем при судебных процессах. И спросили его, не видели ли они странника. Тот ответил что вчера чужестранный муж, пострадав за Христа, на месте мучений, осужден был на смерть и усечен мечом. Не знаю, тот ли этот, кого вы ищете. Скажите, каков он видом? Они описали внешний вид Ванифатия. Невелик ростом, рыжеволос, передали другие приметы. Наверное, это и есть тот, кого вы ищете, сказал незнакомец. Но они усомнились. Не знаешь ты того человека, которого мы ищем?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 Пришли на место недавней казни, где стояла военная стража, чтобы тела мучеников не были похищены христианами. Шедший впереди человек показал им на лежащего усеченного мученика и сказал, не его ли вы ищете? Они увидали тело мученика, узнали своего друга, а когда голову, лежащую отдельно, приложили к туловищу, то совершенно удостоверились, что это Ванифатий, и весьма удивились а вместе с тем и устыдились, что думали говорили о нем дурно. Боялись, чтобы не постигло их наказание, что осуждали святого и смеялись над его жизнью, не зная его сердечных помышлений и доброго намерения. Когда они смотрели в лицо святого, то вдруг увидели, что Ванифатий понемногу открывает глаза и милостиво на них смотрит, как на своих друзей. Уста улыбается, лицо светится, будто показывая, что он прощает им все их прегрешения против него. Они ужаснулись и обрадовались, приливая теплые слезы, плакали над ним, говоря, «Раб Христов, забудь грехи наши, что мы неправедно осуждали твою жизнь и безрассудно ругали тебя». Затем они отдали нечестивым пятьсот золотых монет и взяли тело и голову святого Ванифатия, помазав благовонным маслом, повили их чистыми плащаницами и, положив в ковчег, отправились к себе домой, чтобы привести тело мученика своей госпоже. Когда они приближались к Риму, ангел Божий явился во сне Аглоиде и сказал, «Готовься принять того, кто был раньше твоим слугой. Нынче же стал нашим братом и сослужителем. Прими того, кто был рабом у тебя, а теперь будет твоим господином». И благоговейно почитай его, потому что он хранитель души твоей и защитник твоей жизни. Дальше ангел приказал Аглаиде позвать клириков, то есть священников, и торжественно встретить мощи святого Ванифатия. Она проснулась, ужаснулась и, пригласив несколько почтенных церковных клириков, вышла навстречу святому мученику Ванифатию. Она посылала в путь его, как раба, а по возвращении приняла его в дом свой благоговейно и со слезами, как господина. И вспомнила Аглоида пророчество, которое изрек святой, отходя в путь, и благодарила Бога, устроившего так, что святой Ванифати за свои и за ее грехи стал жертвой благоприятной Богу. В своем имении, находящемся недалеко от Рима, Аглоида построила чудный храм во имя святого мученика Ванифатия, и поставила в нем святые мощи. Это произошло после того, как многие чудеса стали совершаться по молитвам к мученику, исцелялись различные болезни, изгонялись бесы из людей, и молящиеся у гроба святого получали исполнение своих прошений. После и сама блаженная Аглоида, раздав все свое имение нищим и убогим, отреклась от мира, и прожив еще 18 лет в великом покаянии, с миром умерла и присоединилась к святому мученику Ванифатию, будучи положена рядом с его гробом. Святая Аглаида прославлена в лике праведных. Лик праведных – это те святые, которые жили в миру, но вели жизнь, похожую на жизнь монашескую, и тем благоугодили Богу. Так двое святых, чудесно изменив свою прежнюю жизнь, получили добрый конец. Один кровью омыл свои грехи и удостоился мученического венца. Другая слезами и суровой жизнью очистила себя от плотской скверны. И оба явились оправданными и непорочными перед Господом Иисусом Христом. Дорогие братья и сестры, вот жития святых Ванифатия и Аглаиды, Учат нас тому, чтобы мы не боялись каяться. То есть, какие бы у нас ни были грехи, Господь, видя искреннее покаяние, всегда поможет нам, каждому, вот, кто желает этого, обрести чистоту души и в будущем сподобить Царствие Небесного. Не стоит ограничивать милосердие Божие и считать, что мы настолько грешники, что Бог нас не простит. Вот пример Ванифати и Аглаиды, вот их обращение к Богу, их покаяние показывает, что все возможно при искреннем смирении и покаянии, то есть возможны изменения жизни. И еще очень важно не осуждать ближних, потому что мы действительно не знаем их сердечных расположений. Вот как друзья Ванифатия. Внешне он представлялся пустым пьяницам и грешником, А в итоге оказывалось, что он искренне в душе раскаивался. Да, то есть был гораздо глубже и богаче по своим душевным качествам, чем они думали. И вот они тоже поняли, что его осуждали и раскаивались. И особенно сейчас нужно это думать, так как идет период рождественского поста. Да, ведь Сейчас идет рождественский пост, и вот 1 января это праздник Нового года как раз вот и совпадает с постом, а скоро мы будем праздновать светлый праздник Рождества Христова. И в эти дни надо особенно задуматься о себе, о своей душе. Это, конечно, не значит, что мы не можем встретить Новый год со своими близкими, но должны сделать это скромно и больше думать о своей душе. Неплохо начать Новый год с молитвы. В это время, 1 января, во многих храмах служится молит молебны как раз вот на начало нового учебного года молятся и святому Ванифатию. тогда вот. давайте благочестиво будем встречать новый год каяться исправляться чтобы достойно встретить приближающийся праздник Рождества Христова храни вас всех господь я бога попрошу весна и к нам придет моё, боль ты моя, Ты подарок неба для меня, Ты подарок неба для меня.